Оша, Внутренний свет Природа Бунды Все необходимое уже есть И все уже так, как должно быть Каждый уже совершенен Совершенство не нужно достигать оно уже существует. Стоит вам только принять себя, И в тот же миг совершенство станет явным. Пока вы не принимаете себя, Вы остаетесь в погоне за тенями и миражами, Далекими миражами. А они кажутся красивыми только пока далеко. Чем вы подходите ближе, тем более оказывается, что в них ничего нет. Только песок. И это был очередной мираж. Теперь вы создаете следующий мираж. Так люди тратят впустую всю жизнь. Просто примите себя. Примите как есть. Ничего не следует осуждать. Ничего не следует судить. Никак нельзя судить. Никак нельзя сравнивать. Потому что каждый человек, он Никогда не было такого человека, как вы. Никогда больше не будет. Вы единственные неповторимые. Сравнение невозможно. Каким хочет вас видеть существование? Вот почему вы такой, как есть. Не болитесь существования. Не пытайтесь себя улучшить. Иначе вы только все испортите. Именно так люди портят себе жизнь. Вот мое учение для вас. Примите себя. Это тяжело. Очень тяжело. Потому что идиалистический ум Всегда на страже. И он скажет, что ты делаешь. Даже неправильно. Ты должен стать великим человеком. Ты должен стать Бунной или Христом. А что делаешь ты? Ведешь себя как дурак. Совершенно не в духе Бога. Ты что, сошел с ума? Примите себя. В этом принятии Природа модная.